Товарищ старший справочник, рядовой бах по вашему приказанию прибыл. Мне за дверью подождать. Чего подождать-то? Ну, пока вы разденетесь. Не понял. Ну, хотите, при мне разденьтесь. У вас мазь есть или василин? Ну, а то без крема больно будет. Бах, блин! Я себе петхойно сделал, Пассажиста, где я, Теб, ты, ты, Я ты у меня сама